Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас будет на обзоре новый интересный проект Называется Crypto Chain. В общем, давайте вам сейчас вкратце расскажу Насчет данной монеты, для чего она была создана Также Алгоритмы, рассмотрим спецификацию Глянем по дорожной карте Что у нас вообще Обещают на будущее Но тем не менее, скажу, проект сделан Заранее уже это качественно и настроено у них все отлично. То есть система запущена, блокчейн работает. Поэтому вроде бы как все отлично. И также а, рассмотрим мастерноды. А, сколько они стоят и как на этом мы сможем заработать. И за какой промежуток времени. Как видите, да, скрипт это децентрализированная цифровая инфраструктура. Которая упрощает и делает более эффективными процессы управления, архивирования и сертификации. Охватывающие, самое главное, это экономические производственные и социальные сектора. Как здесь написано, да, гибкая система скрипта позволяет создавать полную архитектуру неограниченного количества проектов и новых вариантов использования. Конечно, они хотят блокчейн, как и многие были другие проекты до этого, внедрить в массы, то есть и в предприятия, в экономику, но многие проекты до этого не могли выполнить свои обещания и как говорится соскамились. С этим же проектом все намного интереснее. У проекта уже есть деньги, хоть они и делают небольшой присел, Но тем не менее, сделали довольно-таки все качественно. Старт у них уже хороший. И кстати, кому интересно, можете ознакомиться с LightPaper. Там уже есть небольшая информация о данном проекте. А, определение скрипта программное обеспечение и тому подобное здесь как бы не особо интересно нам будет а, так что переходим дальше как видите да скрипт разработан на основе лицензированного до да, Массачусетского технологического института протокола с открытым исходным кодом когда открытый исходный код это самое главное то есть всегда можно будет проверить проект насколько он качественно сделан нет ли в нем каких-нибудь изъянов, которые могут быть в дальнейшем использованы в плохих целях. То ли либо хакинга, взлома какого-нибудь и кражи имущества, а именно данных монет. Либо же добросовестной администрации. То есть всегда это можно все проверить. Ну, поначалу это все выглядит красиво и вроде как защищено. Также что у нас? У нас по стандарту есть кошельки да, под Mac, Windows и Linux. С кошельками все просто, здесь ничего у нас сверхнового нету, поэтому идем дальше. Также небольшие разработки по данному проекту идут, еще небольшие интеграции, как они все это разрабатывают, как это все работает. Давайте насчет дорожной карты. Здесь, конечно, есть свои интересные такие нюансы насчет дорожной карты. Я вам чуть позже покажу. Ну, как видите, да, э, есть у них кошельки есть ждем когда у них будет закончена полностью белая бумага так как белая бумага это скажем так лицо проекта конечно сразу же идет которая после сайта и общей сети блокчейн потому что многие бывают делают все скажем так на скорую руку и все это выглядит не совсем достоверно так переходим дальше что у нас тут пишется о скрипто данном блокчейне? Да? Это распределенная платформа, целью которой является переопределение бизнес моделей и отношений между гражданами, предприятиями, правительствами. Опять же, они делают акцент на то, что они хотят это глобально внести. Как видите, да, скрипта блокчейн. Я так понимаю, у нас разработчики это у нас идут либо азиат, либо китайцы. Точно еще не могу с этим на 100% быть уверенным. Но тем не менее, когда в Discord общался с ними, они дали мне много полезной информации. А, хоть их английский был не на высшем уровне, но тем не менее, они всегда помогали, на все вопросы отвечали. Как видите, да, распределение на P2P-сети они хотят сделать. Распределенные базы данных и децентрализированной сети Сейчас, как видите, P2P и начинает набирать свои обороты. Когда идет прямой обмен, от человека к человеку нет посредника, это намного защищеннее и меньше шансов потерять средства. Здесь у нас характеристики, да, рассказывается насчет мастер Сколько нам нужно монет на мастер какой у нас алгоритм, что у нас вообще имеется. Называется Лира у нас, алгоритм Кварк. Сайт некорректно, конечно, переводит. Тип у нас мастернода и постманинг. Время блока 60 секунд. Всего будет 50 миллионов монет. И на мастернода надо 15 тысяч монет. Для поса это минимальное время созревания 60 минут. То есть поставили и со временем у вас начнет поститься и будет сыпать вам монеты. Ладно, идем дальше. Попали мы на дорожную карту. Это все с официального сайта, я не знаю. Конечно, можно было немного поинтереснее все это на сайте оформить. Больше информации по дорожной карте добавить. Но, тем не менее, имеем, что есть. Как бы, то, что у них выполнено. То, что они в процессе. И то, что они хотят потом в дальнейшем сделать. Также ссылочку оставлю. Кому интересно, можете ознакомиться. Я сейчас лично здесь как бы, ничего сверхъестественного не вижу. В принципе, стандартная дорожная карта, как у всех, только не так скажем, красиво оформлена. Попадаем мы на Explore, показывается высота блока, какая сложность и сколько сыпется монет с блока. Здесь у нас опять же ничего сверхъестественного, система запущена, работает, никаких сбоев нет, сбоев нет никаких ошибок по блокам тоже нет. Ладно, переходим к самому интересному. У них сейчас идет краудсейл, как видите, да, у них э, мастернода стоит пол биткоина. На данный момент это небольшие деньги. Лучше купить сейчас, как вы видите, сейчас рынок весь в зеленом фоне. Все начинает уходить на новый уровень. По крайней мере за сегодня только биткоин. да, Скажем так, главная криптовалюта уже, грубо говоря, почти на 10% апнулась. Я думаю, в ближайшее время сейчас только будет идти один рост. Поэтому лучше сейчас взять мастер допустим, за пол биткоина, чем это вам одну за пол биткоина. боится вам там примерно 1700-1800 долларов. Чем потом, когда мастернода уже будет стоить 2-2 с лишним тысяч долларов. И соответственно рой будет уже намного меньше. В общем, можно приобрести мастерноду. На старте, как вы знаете, рой высокий. Поэтому, поэтому окупаемость будет очень велика. и Можно будет за несколько дней, когда вы запустите мастерноду, накопить уже хорошее количество монет. И, соответственно, перед тем, как откроется биржа, у вас уже будут готовых, я не знаю, 2-3 мастерноды. Возможно, даже 4. По присылу могу сказать, мастерноды разлетаются у них на ура. Поэтому биржа будет уже очень скоро. Так что, наверное, осталось максимум где-то неделя. За эту неделю можно будет еще успеть сделать одну, либо две мастерноды скупленной. И, соответственно, выйти уже на биржу и активно можно будет торговать. Попадаем мы на Bitcoin Talk. Такая же информация, как и на сайте Здесь нам показано да, Куда у них там идут средства С праутсейла На что они тратят На маркетинги, на листинги и тому подобное Кстати, должны, наверное, скоро появиться Мастернодные листинги Хотя, мне кажется, они сейчас не совсем актуальны Так как Много листингов получается фейковых Бабки берут, а профита от них нет. Но тем не менее. Такая же информация же, как на сайте, все урезано, все простенько. Специально, чтобы человек изначально ознакомился с данным проектом и быстренько пошел за основной информацией. То есть за белой бумагой. Ну, либо хотя бы для начала Light Paper мог с ней ознакомиться. Ладно, здесь опять ничего не мало нас. Идем мы дальше на Twitter. Как видите, Twitter у них уже начинает начинает обороты набирать неплохие довольно таки анонсик о том что это краудсейл ну в принципе все по стандарту как бы новый проект всегда развитие он тем более открылся 16 числа сейчас 18 и уже такие показатели имеют я думаю довольно таки это неплохо ладно ребята на этом у нас все пишите в комментариях что вы думаете насчет данного проекта поддержите видео лайком подпиской на канал ну а на этом я пока все Всем удачи, всем профита, всем пока.